Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, как всегда, психолог Наталья Маклакова. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, дорогие зрители! Ну вот вы видите у меня на фоне картина известного Василия Пукерева, называется «Неравный брак». Мы поговорим сегодня только не совсем о неравном браке, а о так называемом разновозрастном браке, когда разница у супругов составляет 20 и более лет. Первый вопрос такой – как вообще в психологии это, э, это явление характеризуется, насколько оно является, так мягко скажем, нормальным, или это все-таки ненормально? Знаете, вот я вообще так отношусь. Ну, нельзя сказать в общем, психологии. Все равно каждый раз мы имеем дело с отдельной личностью. Если мы будем слушать разных психологов, мы можем услышать много разных мнений. Поэтому где-то в психологии говорится, что это определенный комплекс, да? где-то мы можем рассматривать, что в разном возрасте, как бы вот сейчас, очень распространено, что люди психологически незрелые, и вполне может такой брак состояться, потому что, несмотря на то, что разница 20 лет, но супруги примерно одинаковой психологической зрелости именно к этому сроку стали. А какой, вот есть в психологии какой-то оптимальная разница в возрасте, вот я слышал, что где-то 15 лет считается, э, ну, верхняя планка, потому что мне кажется, что 20 лет это уже все-таки отношения с э, отца и дочери или э, матери и сына. Ну, ставят разницу, где-то говорят 15 лет, где-то говорят 12 лет, на самом деле, знаете, ну, это же все субъективные мнения. Потому что никто на самом деле этого не знает. Психологию же... Ну мы вот обычные люди, мы же не боги, да, чтобы мы знать. Мы не знаем... Сознание человека. Мы же никогда внутрь в голову к другому не можем залезть. Бывает, что 18 лет ты слушаешь человека, он удивительно зрелый. Я вот буквально вчера слушала такое интервью девушке. Я просто была потрясена, насколько у нее в ее 18-19 лет развитое сознание. А бывает, что ты 40-летнего человека слушаешь и думаешь, боже мой, ну как бы ему сколько, три или пять? Да. Ну вот я продолжаю гнуть свою линию по поводу матери и сына, и отца и дочери. Но давайте разберем на конкретных примерах. Вот зрители старшего поколения, наверное, помнят, был такой знаменитый фильм, назывался «Театр». По моему И там главная, главную роль играла актриса Вия Артмане, она играла роль как раз актрисы. И у нее был молодой любовник, которого играл тогда молодой Ивар Калнис. Джулия, это было великолепно. Какая игра. Да, да, Эвис Крайтон была прекрасна. Что ты, она, она была ужасна. Mm. Ты просто ее затмила. Mm. Она была даже некрасива. Что ты делаешь сегодня? Доля устраивает ужин в честь меня. Неудобно ее обидеть. Улезни оттуда и поедем куда-нибудь вместе. Но э, к чему я веду? К тому, что э, все-таки э, чаще бывает наоборот, когда, э, так скажем, мужчина в возрасте, и «Молодая девушка». Но вот такой вот пример, который я привел. Есть более свежий пример Аллы Бугачевой и Максима Галкина, который всем известен. Но вот в чем, в чем тут, не то что секрет, но в чем тут особенность? Потому что, вот возвращаясь к названию, все-таки вот эта разница в возрасте серьезная, да, почти там 30 лет, сейчас не будем в математику углубляться, она говорит о том, что... На равных они не могут общаться, потому что вот то, что вы вначале сказали, опыт. У Аллы Борисовны огромный опыт, то есть и, и... Я помню этот еще старый анекдот был, ну, правда, про Филиппа Киркорова, но очень характерно, что э, Алла Борисовна сидит в гримерке и приходит мальчик, э, про, про, протягивает ей афишу и говорит, Распиш, э, распишитесь, пожалуйста, она на него посмотрит, говорит, вырастешь, распишемся. Вот. <laughs> то есть такой анекдот о том, что разница в возрасте очень прилично, когда она уже была Алла Борисовна, он еще ходил под стул пешком. Но э, у меня вот такой вопрос, а почему общество к этому относится так, э, скажем, лояльно, как-то спокойно и даже, ну не то, что оно должно высмеивать, как-то осуждать, но, по-моему, для общества это чуть ли не норма. Никто, никто особо по этому поводу не переживает. Знаете, есть разные люди, есть те, кто переживают. Но на самом деле, если брать наше общество, я бы сказала, что если человек любит посплетничать о чужих жизнях, ему не важно, какой повод, разница в возрасте, либо что-то, другое, либо какая-то покупка, да, дорогая человеком, либо что-то он еще сделал не так. То есть если человек любит последничать, он всегда найдет повод. Если, ну, вы говорите о том, что есть лояльность, ну, наверное, мы ведь с вами, если смотрим на такую пару, мы с вами сейчас говорим, да, Алла Пугачева и Максим, Максим Галкин. Это одна из семей, которую вообще люди смотрят. Я сама подписана на них обоих. И для меня это люди, которые вызывают уважение. Для меня не столь важно, да, что у них там есть разница это в возрасте, сколько что они пример хорошей, дружной семьи, которая в уважении, расти своих детей, они друг к другу с уважением относятся. То есть мы можем посмотреть, взять пример. как бы такие, Таких пар немало. Да? У Газманова, например, да, у них с супругой большая разница в возрасте. Игорь Николаев, у них с тоже около 20 лет. Есть семьи, где там больше 30 лет, Кончаловский, например, да, а -а -а. А, то же самое. Но это семьи, на которые хочется равняться. И мне кажется, лояльность, она связана с тем, что есть именно пример семьи, предоставлен нам настоящей семьи, крепкой семьи, где жена является женщиной поддержкой, где муж является опорой. Потому что, наверное, достойные примеры есть, поэтому есть и лояльность. А вот как вы думаете, а в, среди э, обычных людей такое возможно, или это только все-таки удел звезд, вот такая разница в возрасте? Вот я себе слабо представляю, чтобы какой-нибудь сантехник э, дядя Ваня привел себе э, жену на 30 лет э, младше, или, или тут дело не в статусности? Mm. Я думаю, что такие случаи есть, я тоже о них слышала. Они, может быть, не такие нашумевшие. Есть, бывают разницы 40 лет. Наверное, может быть, обычные люди не такие смелые. Возможно, кто-то бы хотел такой брак заключить, да, но люди зависимы от общественного мнения, что скажут. Я думаю, что это может являться препятствием. А Люди публичные, наверное, они более смелые. То есть вообще сама по себе публичность предполагает то, что я уже ну, умею не зависеть от общественного мнения, потому что ведь это люди, которые всегда подвержены различным летням, про них что-то они распространяют, да, у них уже некоторые иммунитеты они себе формируют. И, наверное, поэтому мне так страшно быть такими, какие они есть. И я думаю, что обычные люди тоже ну, такие браки заключают, но о них не пишут, не говорят. Ну, такие есть, тем не менее. Mm. Uh, Ну, uh, в общем, мы, мы пришли к выводу, что общество действительно к этому относится более-менее лояльно но я хотел бы еще раз подчеркнуть что я отделяю понятие неравный брак и разного раз потому что это что это разные вещи абсолютно. Неравный брак — это мезальянс, это когда это когда разных совершенно сфер, совершенно сфер, того из того же искусства, да, и вдруг берется девушка, раз раз раз раз раз раз раз раз и э, можно вспомнить э, классическую Педмалиона, да, когда он э, Галатею, в общем, обучал, э, у него был какой-то акцент, жуткий, он из нее делал леди, да, моя прекрасная леди, это известная пьеса шоу. то есть такие варианты возможны. Но вообще Разновозрастной брак, это, конечно, больше характерен именно богеме, и они, вы правильно сказали, не очень ориентируются на общественное мнение, которое в основном любят люди действительно посплетничать, и сейчас вот в эпоху социальных сетей очень распространены вот эти всякие фейки. Важен, наверное, все-таки действительно не разница в возрасте, а какое-то единение, чтобы люди, люди объединяло что-то общее, да, какие-то интересы. Вот опять возвращаясь к Али Пугачевой и Максиму Галкину, это сфера интересов у них, понятно, какая. То есть здесь, наверное, все-таки действительно разница в возрасте уходит на какой-то второй план, да? Да, особенно если мы с вами говорим, а я знаю, что в основе у Максима Галкина, Савла Пугачева в том числе, они православные. А, то есть когда в семье есть вера, это сглаживается. Потому что мы с вами, знаете, если захотим кого-то осудить, ну мы тысячи, десятки тысяч семей найдем, потому что есть кто живет плохо, хотя у них разница в возрасте 2-3 года, 5-6, до 10 лет, да. Но люди живут недостойно. А если в семье есть вот эти духовные ценности, чаще всего семьи, которые живут крепко, у них в основе идет именно то, что в центре семьи находится Бог. Они регулярно церковь посещают, у них есть духовные наставники. То есть это люди, которые не перетягивают друг на друга одеяло, да? один на себя, другой на себя. То есть не на этом строится семья, а именно на духовных ценностях. И вот это гораздо важнее, чем мы будем говорить, да, что вот разница в возрасте может помешать. Разница в возрасте не так мешает. Мешает эгоизм в семье. Вот это мешает. Я забыл об одном аспекте сказать. Подводный один есть риф. Из-за того, что разница в возрасте, вот опять возвращаясь к Максиму Галкину, из-за того, что у него разница большая с супругой, он ближе по возрасту к ее дочери, то есть у них разница там, по-моему, 5 или сколько там лет. Вот, вот как, как тут строить отношения, когда э, муж э, мамы почти ровесник дочери. Вот такой получается интересный э, треугольник. Но это вызывает у кого-то улыбку, у кого-то недоумение, но это обратная сторона медали, когда большая разница, понятно, что э, взрослые дети, и вот, -вот происходит вот такой вот парадокс. Вот как вы это Эм, объясните, вернее, не объясните, а прокомментируйте. Ну, я с вами согласна, что это может, может вызывать улыбку, тем более в отношении Максима Галковна, известного юмориста, <laughs> что даже сама мысль о нем вызывает всегда улыбку. И я думаю, что э, здесь, конечно, ну, они же понимают, что э, они ровесники практически, да, то есть, скорее всего, эти отношения похожи на дружеские, когда вот такая большая разница. Здесь uh, ну, достаточно уважения, понятное дело, что если разница пять лет, там он уже ну, его не будет папой называть, хотя может быть в шутку они так и делают. Ну и знаете, если пара действительно совпала и друг друга нашли люди, то этот вопрос он не такой важный, он решаем, можно как-то отстроиться, найти взаимные какие-то ну, правила в поведении друг к другу, да, которые, может быть, и супругом обговариваются, прежде всего, как бы ты хотел, чтобы мы строили отношения, вот, ну, как бы я хотел, строить отношения с твоими детьми, например, да? я думаю, что это, прежде всего, между супругами обговаривается, и уже на основе этого, как они решили, он уже может выстраивать отношения с детьми, которые ему практически равны по возрасту. Хорошо. На этом мы сегодня расстаемся, до следующего раза, я еще не знаю, о чем мы в следующий раз поговорим, подвесим такую интригу, вопросительным знаком. Задавайте вопросы, пишите комментарии, предлагайте новые темы, на этом мы сегодня прощаемся, всего доброго, до свидания. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.